Здравствуйте, сегодня я покажу как можно установить мод на 3D инструктор 227. Для начала нам нужно скачать сам мод. Скачиваем. Мод у нас скачался. Открываем. Копируем код. Закрываем. Теперь заходим в диск D, куда вы установили игру. Программ файл, средний 2, Заходим в папку Data, Coping, player cars Открыть с помощью блокнота. И вставляем надпись перед словом Cars теперь закрываем и сохранить возвращаемся теперь берем эти две папки дата и экспорт и перекидываем в папку с игрой на этом все до свидания